Как заработать на инвестициях в недвижимость? Ответ. Покупайте ее за копейки. Как это возможно? Благодаря федеральному закону номер 127 все имущество должников продается на специальных торгах, где цены снижаются буквально на 99%. Почему все-таки недвижимость? Когда вы вкладываете сумму средств, очень важно знать, что вы сможете ей воспользоваться и завтра, и через 10 лет, пока вы этой недвижимости владеете. Кроме того, у вас есть разные рычаги использования. Либо это может быть аренда помесячная, либо посуточная аренда, либо перепродажа, либо перевод этой недвижимости жилой, например, в коммерческую. Вы можете просто пользоваться этой недвижимостью. Если это квартира, проживать самостоятельно в ней, если это офис. Вы можете вести из этого офиса бизнес, это юридические адреса и так далее. Я думаю, что здесь многие из вас понимают, что недвижимость – это прекрасный рычаг для инвестирования. И теперь самое главное – ее покупать дешевле. Обычно есть правило, да, мы покупаем недвижимость, когда рынок на спаде. Так, друзья мои, мы с вами работаем на торгах, где цены и так все время ниже, а продаете вы ее уже, когда цены? на пике. Так вот, даже если вы продаете вашу недвижимость по обычной рыночной цене, учитывая то, что вы ее купили значительно дешевле, в два раза дешевле, здесь можно сделать вывод, что вы защищены от того, что роста недвижимости не произойдет. Вы купили ее значительно дешевле и продаете ее просто по рынку. И у вас эту квартиру заберут, даже если вы сделаете маленькую скидку. Поэтому, друзья мои, вам обязательно нужно использовать этот инструмент «Торги по банкротству» для тех, кто хочет зарабатывать на инвестициях в недвижимость. Покупайте дешевле, не переплачивайте. Если вы хотите узнать, как пользоваться этим инструментом, доступно ли это всем? Да, всем. Любое физическое лицо, юридическое, индивидуальный предприниматель, гражданин Российской Федерации имеет право работать и зарабатывать деньги на этих тагах. Друзья мои, подписывайтесь, если вы хотите узнать больше Пишите ваши вопросы в этих комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь, ставьте колокольчик. Мне будет очень приятно. Все, друзья, будут вопросы, пишите.